Всем здравствуйте! Друзья, скажите, среди вас есть те, кто не пользовался таким чудесным средством, как гидролат? Мы настоятельно рекомендуем вам попробовать это уникальное средство, и тогда у вас возникнет вопрос, а как его применять? И сегодня мы поговорим именно об этом. Гидролат – это продукт паровой дистилляции цветков или листьев растений. В линейке GreenMate есть 14 разных гидролатов для различных типов кожи. Итак, как можно использовать гидролат? Один из самых известных способов применения гидролата – это тонизирование кожи. Гидролат оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие, регулирует работу сальных желез. Подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной, так как не оказывает раздражения. Способ применения в данном случае – распылить на очищенную кожу лица или протереть ватным диском, предварительно смоченным гидролатом. Для блеска один из секретов шикарных волос наших бабушек – это регулярное полоскание дровяными отварами. Опрыскивание волос гидролатом – это современная альтернатива старому ритуалу. Волосы приобретают приятный аромат и обогащаются полезными веществами. Способ применения таков – распылить гидролат на чистые влажные волосы. Использование гидролата для кожи головы. Оздоравливает волосы, кроме того, нормализует работу сальных желез. Способ применения – Распылить на корни волос и втереть в кожу головы массажными движениями. Можно использовать независимо от мытья головы и на влажные, и на сухие волосы. Для домашних пачей для зоны вокруг глаз. Кожа вокруг глаз нуждается в особом уходе, ведь именно здесь проявляются первые признаки старения. Кожа теряет свежесть, проявляются припухлости и мелкие морщины. Помочь справиться с подобными несовершенствами помогут компрессы с гидролатами. Способ применения таков смочить два ватных диска гидролатом, положить их на веки и полежать минут 15-20. Или вырезать из ваты патчи под глаза. Для умывания кубиками. Перевратив гидролат в кубики льда, можно получить отличное средство для ухода за кожей лица, декольте и груди. Лед заставит кровь циркулировать лучше, а целебные вещества протонизируют вашу кожу. Если делать процедуру ежедневно, то уже очень скоро кожа станет более упругой. Способ применения. Залейте формочки для льда гидролат и поставьте в морозильную камеру. Утром и вечером протирайте лицо и зону декольте кубиками льда массажными круговыми движениями. Для снятия макияжа. Гидролатом можно приготовить очищающее средство для демакияжа в домашних условиях. Для этого смешиваем гидролат с базовым растительным маслом в соотношении 70 мл гидролата на 30 мл масла. Получается натуральное средство для снятия макияжа. Способ применения. Перед применением полученное средство хорошенько взбалтываем и наносим на ватный диск. Масляницей стороны ватного диска протираем лицо и веки. Переворачиваем диск и обратной стороной, куда просочился гидролат. Убираем остатки масла. Для тела. Можно использовать гидролат вместо термальной воды. Особенно это актуально в летний период. Способ применения – распылить на открытые участки тела. Для разведения альгинатных масок. Вместо воды можно использовать цветочную воду. Так полезных свойств вашей маски станет еще гораздо больше. Способ применения? Добавить гидролат в смесь альгинатным порошком согласно инструкции. Для обогащения масок, кремов, скрабов и любой другой косметики необходимо добавить небольшое количество гидролата в любимый продукт. На этом у меня все. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч! Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!